Всем привет, на связи МК. Многострадальный модуль наука сошел с ума, запустил движки и развернул МКС. Шпионское ПО по всему миру следит за смартфонами, и защита iPhone здесь не поможет. Качество интернета в России может резко ухудшиться, а новый процессор AMD лишатся ножек. Об этом и другом сегодня в рубрике Что там войти. Приятного аппетита! Поехали! В последние годы слово ⁇ Роскомнадзор ⁇ стало в интернете ругательным. Все мы помним историю с Телеграм, ковровые блокировки, положившие половину рунета и замедленный Твиттер. На этот раз они решили заблокировать DeviantArt — это очень популярный сервис среди художников и иллюстраторов. Все как обычно — там нашли разврат, наркотики и хентай. Роскомнадзор вынес владельцам сайта последнее китайское предупреждение, и если они не удалят противоправный контент, художникам придется освоить VPN. И это не единственная блокировка от Роскомнадзора. Видели последний трейлер русского Fallout Atomic Heart? Нет? И не увидите, по крайней мере на YouTube, в нем звучит песня «Музыка нас связала» группы Мираж. И хотя создатели игры купили права на эту песню, как оказалось, переработку фонограммы должен был одобрить лично музыкант. Основатель Мираж Андрей Летягин считает, что студия решила сэкономить и добился блокировки трейлера игры. Теперь вместо всемирной известности песня будет звучать и дальше только в домах культуры. В одном из предыдущих видео, ссылочка будет в описании, мы рассказали, почему современные техпроцессы не имеют никакой привязки к железу, и это развязало руки маркетологам настолько, что они разучились считать. На днях Intel рассказала о своих будущих процессорах и техпроцессах, и теперь новейшие 10 нанометров будут называться Intel 7. Да, не 7 нанометров, а просто 7. А следующим техпроцессом, который раньше должен был называться 7-нанометровым, станет Intel 4. Следующим идет Intel 3, а после него нет ни Intel 2, не угадали, Intel 20A. Теперь AMDшникам будет нечем крыть. И это хороший повод еще раз напомнить о том, что название тех процессов никак не отражает физических характеристик транзисторов и придумываются чисто из головы. Поэтому смотреть нужно не на мифические нанометры, а на вполне реальные тесты производительности и тепловыделения. Новые названия тех процессов не только лучше выглядят с точки зрения маркетинга, таким образом Intel плавно подвела нас к новому дизайну процессоров с разнородными ядрами — малыми и большими. Процессоры 12-го поколения станут первыми решениями на техпроцессе Intel 7, ну том, который 10 нанометров. Более того, они станут первыми процессорами на рынке с поддержкой новой памяти DDR5, один из крупнейших производителей оперативной памяти SK Hynix обещает, что проблем с дефицитом DDR5 не будет. Вместе с новой ОЗУ нас ждет и новый сокет Intel LJ 1700 Фото топовой платы с ним уже засветилось в интернете вместе с любопытным сообщением. Производители материнок выступают против Intel и все дело в том, что компания активно продвигает новый 12-вольтовый разъем питания вместо старого 24-пинового. Производители материнских плат не хотят заморачиваться и желают оставить 25-летнюю классику, ссылаясь на том, что пользователям придется покупать новые блоки питания. Какие они заботливые. Новые Intel 12-го поколения выйдут уже в сентябре. Про текущее печальное состояние российской космонавтики не говорил только ленивый и радует, что Роскомнадзор пытается это исправить, правда, не всегда удачно. Итак, перед вами модуль «Наука», который очень похож на «Зарю» — первый блок МКС, запущенный в космос еще 20 лет назад. И он не просто так похож, его начали создавать еще в 1995 году как дублера в случае непредвиденных ситуаций. Но так как «Заря» отлично себя показала, то в 1998 м на 80% завершенный модуль прекратили доделывать. Вспомнили о нем в 2004 и решили использовать в качестве расширения российского сегмента МКС с запуском в 2007 году. В дальнейшем запуск переносили на 2009, потом еще дальше, науку постоянно дорабатывали, а в 2013 году в ее трубопроводах вообще нашли опилки. Короче говоря, перед нами очередной классический долгострой. И вот 21 июня науку запустили, и он даже не пополнил группировку подводных спутников России. Правда там были какие-то проблемы с движками, но все равно через 8 дней ее пристыковали к МКС. И, пожалуй, на этом можно было бы закончить рассказ с победой Роскосмоса, если бы не одна проблема. Уже после стыковки наука запустила движки и успела повернуть МКС на 45 градусов. Чтобы не допустить ситуацию с вращением из Интерстеллара, пришлось с другой стороны включать движки модуля звезды и пристыкованного прогресса. Сообщила об этом НАСА, при этом Дмитрий Олегович посоветовал не слушать дебилов, хотя космонавт Олег Новицкий подтвердил, что движки реально работали. К счастью, их удалось усмирить, и станции уже ничего не угрожает. Получилось отделаться лишь потери части топлива. Космонавты уже вошли в модуль, а Илон Маск поздравил главу Роскосмоса с успешным завершением миссии. Дмитрий Рогозин в ответ написал «Спасибо большое и тебе наилучшего пожелания, Илон». Дмитрий Олегович, пользуйтесь переводчиком Яндекса. Он лучше работает. Мы живем в эпоху ремейков и ремастеров, и это неудивительно. Выросло уже целое поколение, которое не играло в оригинальный Resident Evil, Half-Life или Mafia. Конечно, никогда не поздно наверстать упущенное, но все же далеко не каждый согласится играть в проекты прошлого тысячелетия. Не осталось в стороне и EA. Компания анонсировала переиздание Dead Space. И да, это именно ремейк Деда под Спайсом, а не ремастер. Иными словами, нам обещают не только красивую графику, но и изменения в сюжете, новые локации. В общем, вернуться на Ишимуру будет интересно не только новичкам, но и олдам. Тем более нам обещают первосортный ужастик с отличным музыкальным сопровождением и игрой Света и Тени. И хотя дата релиза ремейка Dead Space неизвестна, можно точно сказать, что графикой она порадует. Будет использован движок Frostbite, который мы знаем по серии Battlefield и что радует, консоли предыдущего поколения поддерживаться не будут. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Многие, забыв дома свой айфон или топовый Xiaomi, чувствуют себя как без рук. Они спят с нами, внимательно нас слушают, а многие сейчас смотрят ролик именно со смартфона. И тем страшнее звучит новое журналистское расследование, проведенное 17 организациями и подтвержденное Сноуденом. Спецслужбы, как минимум 10 стран в мире, используют ПО Pegasus, которая позволяет взломать любой смартфон в мире удаленно и получить с него нужную информацию. Историю звонков, фото, сообщения, контакты, можно включить-выключить камеру и микрофон. И безопасных смартфонов нет. Под ударом даже защищенные iPhone. Пигасус, разработанный в Израиле, предназначен для слежки за особо опасными преступниками и террористами, и доступна она только государственным органам власти, но, как оказалось, следили за политиками, журналистами, активистами и другими интересными людьми. Было взломано как минимум 50 тысяч смартфонов, причем даже таких защищаемых персон, как министров и глав государств или крупных компаний. По этому случаю президент Франции решил сменить не только смартфон, но и номер телефона. ПО юзали 10 стран, в частности Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Индия и Эмираты. России в этом списке не оказалось. У нас работают другими методами. В последние годы все прям за природу, и многие государства начали двигаться в сторону солнечной энергетики. Частные дома и прочие хозяйства начали ставить себе солнечные панели. Но есть одна проблема. Чтобы добыть сколько-нибудь большое количество энергии, нужно застевить большую площадь Земли. И использовать ее по другому назначению уже не получится. Такая проблема особенно остро стоит в развитых странах с небольшой площадью. Например, в Сингапуре, где ЦОД стали потреблять уже 10% электричества, что заставило правительство ввести мораторий на постройку новых IT-центров. И решение этой проблемы было найдено. Плавучие солнечные электростанции. От них одни плюсы. Во-первых, не тратят землю. Во-вторых, лучше охлаждаются и работают. А в-третьих, предотвращают испарение и потерю влаги. В Индии уже начали покрывать каналы аналогичными солнечными панелями. А с учетом того, что их цена постоянно падает и электричество получается дешевым, недалек день, когда просторы Тихого океана будут бороздить плав лучшие электростанции, возможно, вместе с фермами для майнинга. Возможно, для кого-то это будет сюрпризом, но интернет в России быстрее и дешевле, чем в большинстве стран мира. Правда, скоро это может закончиться. Все дело в том, что начиная с 2019 года для стабильной работы Чебутнета Роскомнадзор предоставлял провайдерам технические средства противодействия угрозам, говоря простым языком черные коробочки, которые встраиваются в сети и анализируют трафик. И если раньше за покупку, апгрейд и поддержание работы отвечал Роскомнадзор, то теперь с новыми поправками это переложили на плечи провайдеров. Кроме того, если планируется расширение сети, то разрешение на расширение и э, закупку новых черных ящиков нужно брать снова у Роскомнадзора, и те могут э, его отклонить. Поэтому неудивительно, что в своем заключении к новой поправке МТС считает, что это приведет к ухудшению интернета в России. Помните шутки про то, что процессоры Intel бракованные, потому что у них нет ножек? Так вот, скоро это станет историей. В сети засветился новый сокет AMD AM5 в исполнении LJ. То есть ножки будут в самом сокете, а на процессоре только контактные площадки все как у Intel. Количество контактов в разъеме 1718. Для сравнения, у AM4 их 1331. И увеличение их числа нужно для работы с памятью DDR5 и возможности подать большее питание процессору будущий будущие процессоры Intel Elder Lake получат схожее количество контактов 1700, однако если Core 12-го поколения будут прямоугольной формы, то будущий Ryzen сохранят квадратную. И хотя платы на AM5 появятся позже, чем решение Intel на LGA1700, позиция AMD сейчас сильна как никогда, так акции компании побили исторический максимум, и этому много причин. И отличные показатели второго квартала, и рост продаж Ryzen, и отличные результаты в серверном сегменте, и ослабление Intel. Конечно, AMD до конкурента по капитализации все еще далеко, но укрепление конкуренции в первую очередь хорошо нам, обычным пользователям. Больше интересных и свежих новостей ищите в нашем паблике ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Меня зовут Михаил Крошин, это была рубрика ⁇ Что там войти? ⁇ Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч! Dead Space. Помню, я курсант военного училища, какой там второй или третий курс. У меня маленький такой э, нетбук. Ночь. Все спят. Темнота. И я играю в эту игру. И мне жутко страшно. Буду ждать ремейк. Будем ждать.